так друзья всем привет всем привет напоминаю вы находитесь на канале автоподбор 25 не забывайте подписываться поддерживайте нас всегда будете в курсе цен на японские автомобили и как бы как бы догадались да уже из названия видео все-таки что, что же будет с правым рулем после нового года с правым рулем ничего не будет то есть он как был он так и останется единственное коснуться изменения именно непроходных автомобилей сергей нам сейчас расскажет с чем это связано? Коснуться изменения грузопассажирских автомобилей. Это такие машины, как НВ-200, Mazda Бонго, Ванет, Taunice, Летайсы. Так как их можно было привести только на юрлиц, и юрлицы платили утилизационный большой налог. Ну, как налог, он поднялся. И с нового года будет еще поднят утилизационный сбор на сто процентов, то есть цена этих машин возрастет и привести уже по нынешним ценам такую машину будет невозможно то есть еще раз повторяю рулем никуда не денется машины эти ну скорее всего они вестись будут ну естественно только цена цена возрастет как бы намного возрастет вот а сегодня что мы хотим вам показать мы хотим показать именно вот эти автомобили то есть возьмем с вами как видите как догадались мы сидим в бонге да бонни сам мазда бонга ванет это то же самое а возьмем nv200 тоже по Популярный такой народный автомобиль да для для работы для, работы, для бизнеса и возьмем наверное либо летаясь либо Таунайс. вот сейчас поедем по рынку соберем три автомобиля по поставим в одно место и вкратце немного вам расскажем поехали вот пока значит выезжаем со стояночки вот ну что сказать про бонга да а, блин нормально сидеть, да нормально здесь сидеть и чувствуешь себя как за рулем троллейбуса, <laughs> то есть у него руль, руль, вот прям как на автобусе, на троллейбусе, рабочая лошадка. Четыре ВД у него, самое главное, что есть раздатка. Вот Ладно, 4. сейчас уже все-таки подъедем, мы будем рассказывать про каждый автомобиль. Итак, друзья, а, как и обещали, да, поставили три автомобиля в ряд. Это у нас Toyota Town S, Они в принципе все одинаковые. Это у нас э, Nissan NV200, есть аналог Delica. Это у нас идет э, Mazda Bonda, есть у нас Nissan Vanе. Давайте, наверное, начнем с бонги именно свеж с внешнего ви вида, да. То есть они бывают, э, во-первых, с высокой крышей, с низкой крышей. Есть автомобили, которые идут с форточками, есть автомобили, которые идут э, у нас без форточек бампера у нас идут в цвет кузова они не красятся как правило такого капота там нету мы открываем там по моему омыватель омывателя стекол и в принципе в принципе все устанавливается по большей части на них грузовая резина двигателя у них идут 1 и 8 102 лошадиные силы следующий автомобиль это у нас nissan nissan vanette они тоже есть с форточками есть без форточек кстати вот что НВ, что бонги чтобы они прошли там все вот эти автомобили все машины они везутся только на юрлис Года у них не проходные значит чтоб они прошли там чтобы чтобы выдали птс и все сертификаты у них должны быть задние сидения что в бонгах Ванетах, что в нвш шках также должны присутствовать ремни именно для задних пассажиров НВ двигателя 16 109 лошадиных сил следующий таунайсы, у летающие двигателя полтора литра 109 лошадиных сил но ну, вот эти автомобили они по моему все идут сзади и с сидушкой и с ремешком с ремешком безопасности. Итак, значит, открываем автомобиль. Сразу в глаза набросается дверная карта. Это бюджетные варианты. Ну и никакой там тканевых вставках речи здесь быть не может. То есть здесь у нас идет просто пластик. Есть автомобили, которые идут на веслах, на крутилочках. Здесь у нас идет два электрических стеклоподъемника. Водительское стекло оно опускается автоматически. то есть Что такое автомат? Кнопку нажали, стекло само опустилось. В дверной карте у нас предусмотрен небольшой кармашек, какие-то файлики туда можно положить, не знаю, книжки, тетрадки, что-то такое. Значит, сиденья у нас идут простые, дермантиновые. сиденья у нас ездит вперед, ездит назад. Немного регулируется у нас спинка по наклону. Но так как сзади у нас установлена перекладина, вот она вот перекладина, соответственно, опустить спинку мы туда не можем. Вот давайте присядем в автомобиль, сядем. То есть э, вот не было вот этой ручки, да, в автомобиль было бы садиться проблематично. То есть нужно было бы держаться за руль, еще за что-нибудь. Вот удобная ручка, при желании есть подножка, то есть можно наступить. Мне эта подножка не нужна. То есть я взялся за ручку. Вот видите, головой немного ударился, э, сел в автомобиль. Так, ну давайте так. Что касается э, именно приборной панели, да? Вот она. Она находится перед нами. В принципе, все доступно, все видно. У нас идет стрелка механическая. Я ее называю так. Температуры двигателя механическая стрелка бензобака. У нас установлен автомат, и у нас идет спидометр до 160 километров. Ну и вот здесь у нас идет трип А. А, 3b с правой стороны от рулевой колонки у нас расположен корректор фар и регулировка регулировка зеркал также в торпеде вмонтирована небольшая колоночка про ручку я вам сказал посередине посередине расположен а, у нас бардачок бардачок он, ну, понятно, тоже тут идет какой-то такой полумягкий пластик, и он довольно-таки широкий. То есть он у нас поднимается, он у нас идет глубокий. То есть, ну, видите, да, вот можно, допустим, туда что-то положить. С левой стороны от бардачка ближе к пассажиру, тоже небольшая такая ниша. Вот, продемонстрировать, да, можно. То есть можно положить вот сюда вот так книжку, тетрадку, там записи какие-то делать здесь у нас идет с вами два подстаканника то есть, соответственно для водителя и для пассажира включение 4 воды ручник кстати вот он находится между моей ногой да и бардачком вот он вот здесь такой незаметно если честно то есть ну, не каждый его может увидеть с первого раза далее значит со стороны пассажира у нас идет нижний бардачок В автомобиле лежит аукционный лист но к этому мы еще вернемся хотя давайте наверное сразу посмотрим то есть мы то уже знаем что с автомобилем автомобиль у нас бальный 4 балла кузов у автомобиля целый пробег у машины он соответствует что указано на дометре на дометре указано 146 тысяч километров также идет airbag для пассажира у водителя тоже в рулевой колонке в руле монтирован airбэк я об этом не сказал идет та же самая колоночка дверная карта все то же самое что и со стороны водителя ну и также идет ручка ручка раз и ручка вот надо камеру сюда занести она сверху расположена вот а далее идут солнцезащитные козырьки но они такие самые бюджетные, никакой подсветки никаких зеркал там нету подсветка у нас идет только вот посередине да она идет для водителя зеркало зеркало заднего вида в автомобиле установлен климат-контроль, ну как, такой полуклимат-контроль, да. То есть здесь у нас идет кнопочная, а само включение печки у нас идет механическая. Установлена это не мультимедиа-система, это обычный приемник, но попадаются автомобили, где устанавливается именно мультимедиа-система. Вот здесь такой бардачок, ниша, да, туда его можно монтировать. Под этим делом у нас находится еще небольшое пространство ну знаете вот туда вот как бы в глубину уходит туда мы что-то с вами тоже можем положить и вот это один из немногих автомобилях где есть пепельница. японцы давно от этого ушли потому что ну как-то стараются не курить в машинах а вот в этом автомобиле все-таки они оставили оставили пепельницу так ну давайте наверное перейдем на второй ряд сидений Итак, как вы видите как мы уже говорили дверь идет здесь сдвижная электро дверей здесь нету как на автомобилях более высокого класса сиденье у нас идет тоже дермантиновое коврового покрытия как такового здесь нету тоже вот все идет резина кстати аккумулятор у автомобиля расположен за водительским сиденьем. вот ну, тут нужно защиту кожух снять мы ну, увидим с вами увидим аккумулятор я даже не знаю с чего начать что сказать про дверные карты я не вижу смысла рассказывать здесь их можно сказать нету никаких удобств, потому что автомобиль у нас идет грузовой ребят по месту ну как бы давайте попытаюсь залезть туда Места много то есть коленки да у меня они никуда не упираются. сидеть в принципе мне удобно но на далекие расстояния знаете вот как-то вот сел я куда-то провалился то есть были бы сидушки они немного повыше было бы было бы намного удобнее. Вот, в принципе, тут сказать больше нечего. Далее, значит, по трансформации салона. Ну, как бы автомобиль идет грузовой, грузопассажирский, да, то есть мы можем сюда посадить пять человек, раз, два, три, четыре, пять. И у нас э, все равно остается большого объема багажник. Но мы можем сложить сиденье Складывается все очень просто сидушку поднимаем там идет фиксатор фиксировать мы сейчас это не будем и у нас получается ну просто нереально нереально огромное багажное отделение дверь мы закрываем давайте посмотрим именно задней части со стороны багажника кстати вот задняя часть автомобиля бампера они тоже в цвет кузова не красятся эти вот mazda зеркало заднего вида камеры заднего вида мало устанавливаются на эти автомобили поверьте вот это зеркало это полезная штука то есть ты смотришь в зеркало заднего вида которое установлено впереди и у тебя идет отражение вниз по бамперу видно все прекрасно грузоподъемность 950 килограмм дверь открывается на 90 градусов наверх вот оно, собственно багажное багажное отделение а все вот эти автомобили они грузовые они ну как на них постоянно постоянно ездят поэтому они приходят с очень большими пробегами 146 тысяч для этого автомобиля поверьте это не пробег то есть это он можно сказать прошел прошел только только обкатку ладно закрываем и переходим к следующему автомобилю следующий автомобиль это у нас nissan nv200 напоминаю двигателя на них устанавливаются 1.6, 109 109 лошадиных сил кстати все вот эти автомобили они идут переднеприводные есть автомобили 4 воды но если мне не изменяет память они начали выпускаться по моему с 17 года то есть к нам они еще они еще не возятся пойдемте пройдем по внешнему виду есть автомобили с туманками но данная комплектация без туманок на литье они приходят очень очень редко ручки в цвет ручки и зеркала ручки и зеркала заднего вида боковые в цвет кузова они не окрашиваются то есть они идут черные есть автомобили которые идут без форточек данная комплектация у нас идет с форточками кстати данный автомобиль он на зимней резине задняя часть автомобиля но ну вот смотрите для примера в салоне не помню не смотрел я, есть там телевизор или нету но здесь установлена камера заднего вида и также имеется зеркало плюс ко всему здесь идет дополнительный стоп-сигнал грузоподъемы с данного автомобиля составляет 600 килограмм далее значит с правой стороны тоже у нас идет а еще один такой нюанс вот допустим сравнить с бонгами с Ванетами. да они редко приходят когда у них стекла идут тонированы, не тонировано, а защита от ультрафиолета вот данные автомобили практически все они идут защитой от ультрафиолета Итак, значит со стороны водителя начнем как обычно все с дверных карт дверная карта пластик но если честно она выглядит как-то намного посимпатичнее чем в бонга чем в ваннете все тоже небольшая ниша что-то можно туда у нас положить стеклоподъемник автоматический ну и сиденье у нас идет здесь тряпочное сиденье у нас регулируется оно тоже ездит вперед назад и откидывается спинка сидений кстати там тоже установлен поручи ну ладно туда мы потом вернемся на что касается посадки в автомобиль подножки у нас здесь нету снизу да но у нас присутствует вот здесь небольшая подножка вот если я в бомбу да как-то вот получается залазил садился то здесь в принципе сел вот раз два там два движения я сел в автомобиль далее значит центральная часть спидометр в принципе тоже все ясно удобно и доступно а руль у нас регулируется в двух положениях вверх вниз по вылету он не регулируется а, кстати пробег на данном автомобиле вот он в уголку указан 149 тысяч я думаю то что это тоже настоящий аукционный лист по кузову автомобиль целый он тоже 4 балла вот если здесь было написано 49 до да, тысяч пробег тогда наверное, возникали бы вопросы 149, я думаю, вопросов не возникнет у нас. Далее, значит, солнцезащитные козырьки, но они как-то, знаете, вот пободрее, если честно, смотрятся, чем в Бонго и в Мы сейчас будем немножко сравнивать эти автомобили. И вот здесь защелочки такие. То есть, ну, я, скорее всего, думаю, это для каких-то карт. Подсветки, подсветки здесь тоже тоже нету. А, здесь у нас корректор фар руль я говорил у нас обычный пластиковый ну, открывание бензобака у нас с правой стороны здесь идет бензобак и открывание капота а вот мы уже с вами с другой стороны да с другого ракурса наблюдаем в отличие допустим от бонга от бонга здесь у нас нету подлокотника здесь у нас просто идет я не могу это назвать проход на ряд сидений да потому что во первых здесь у нас что-то типа бардачка небольшого столика два подстаканника и тот же самый вот поручень, да поэтому пробраться мы туда с вами не сможем автомобиль кстати у нас идет на автомате вот ну не знаю сюда можно что-то сложить в дороге а здесь у нас идет кстати в этих автомобилях тоже есть пепельница да а здесь у нас идет розетка печка у нас просто на крутилочках на включалочках и да вот установлена мультимедиа система карозерия то есть камера заднего вида должна работать на автомобиле да она работает а далее значит со стороны пассажира у нас идет подстаканник верхний но это не бардачок это наверное полочка и нижняя полочка но что верхняя что нижняя полочка что верхняя полочка они расположены под углом то есть они не прямо до да, расположены не вниз как-то короче говоря выпадать у вас оттуда ничего не будет и в центральной части где торпеда у нас тоже вот такого плана идет углубление то есть ну, вот тогда вот примерно это будет выглядеть видите да то есть бумажка это оттуда вам никуда не денется Дальше значит стойки идут, но вот вот эти стойки, которые боковые, раз стойка, два стойка. Вот если честно, да, они идут широкие, как бы а, хотя бы и есть в этих стойках стекла. Но если стекла были немного пошире, немного побольше, не помешало бы, конечно. Вот можно показать то, что они маленькие, наверное, лучше с той стороны, то что ну стеклышки они прям прям действительно идут маленькие. Если бы они были немного пошире, было бы намного лучше. Вот, ну и давайте посмотрим второй второй ряд сидений. То есть дверь открывается, никаких, в принципе, усилий я не прилагаю, все все легко открылось. А что касается места, да, на данном автомобиле здесь место, оно надо вот покажем нашим зрителям сбоку как как-нибудь по ракурсу. Ну здесь оно сразу в глаза в глаза бросается то, что место здесь ну реально меньше, чем чем в Бонго. То есть я сел, сел. Ну, если честно если честно я бы вот этот порочный вообще отсюда был выкинул открутил бы его потому что вот ну неудобно мне я бьюсь коленками а дальше что мне здесь не нравится именно в посадке автомобиля я сел а, вот именно с левой стороны мне вот вот этот подголовник да он перегораживает все то есть как то вот но ну, лично мне здесь сидеть неприятно я понимаю то что это грузовой автомобиль да но тем не менее мне вот это вот мне это не нравится Форточки, ладно, форточки открывать мы с вами не будем. Что еще показать здесь? Кстати, здесь есть подсветка именно для задних задних пассажиров. Пойдемте посмотреть... Нет, пойдемте, да, посмотрим багажное отделение. Посмотрим багажное отделение. Про грузоподъемность мы вам говорили, зеркало сказали, дворник есть. Вот оно само багажное отделение. Вот автомобиль пришел в таком состоянии. Есть продавцы, до да, которые стараются для вас, для новых покупателей, для будущих владельцев привести автомобиль в порядок. Ну как сделать его там посимпатичнее, покомфортнее? То есть стелить сюда ковровое покрытие. Есть автомобили, которые уже приходят сюда с ковровым покрытием. Здесь, как вы видите, нету. Небольшая есть вот такие вот тряпочные вставки, да, не знаю, можно назвать это, наверное, наверное, шумоизоляцией. Итак, давайте сейчас сложим второй ряд сидений, посмотрим, насколько увеличился у нас багажник. Здесь у нас есть два рычажка с одной и со второй стороны. В принципе, два их тянуть не обязательно, два их тянуть не обязательно. Можно их потянуть с одной стороны. То есть сначала сейчас провод убираем. Друзья, наверное, нужно нам микрофон да, то Что-то как-то неудобно. А, в общем, сначала складывается у нас спинка. Вот здесь есть рычаг. Мы за него тянем, и сидушка у нас поднимается вот туда у нас она у нас с вами встает как бы а можно опустить лапки но она встает немного дальше этого этого мы делать сейчас не будем ну и пожалуйста оцените то есть состояние не состояние да а именно пространство багажного отделения так ну что тут еще вам сказать то а, ну как вы видите да вот здесь ремешков безопасности у нас нету видимо еще не доделали почему-то ну еще хотелось бы, ребят, добавить то, что вот данные автомобили, что Nissan Vanette, что Mazda Bongo, ой Nissan Vanet, что NV200, что Mazda Bongo, они а, есть в пассажирских вариантах, но там уже совсем другая ценовая категория этих автомобилей, они идут намного дороже. Следующий автомобиль, это у нас идет а, Toyota Town Ice. двигатель полтора литра, 109 лошадиных сил. Итак. Кстати, дополнительное зеркало установлено, я так понимаю, оно смотрит на переднее колесо, но к этому мы с вами еще вернемся. Зеркала заднего вида и ручки в цвет кузова тоже не окрашены. На данном автомобиле установлены ветровики, двери боковые идут у нас сдвижные, грузоподъемность на автомобиле. 700 килограмм. Кстати, комплектация это джелловская. Сзади идет стоп-сигнал. Ну вот зеркало, да, которое смотрит вниз у нас на парковочное зеркало. Здесь оно по объему, по объему оно немного меньше. Далее, значит, ну с этой стороны в принципе все то же самое. Основная масса, большинство автомобилей тоже приходит защиты от ультрафиолета. открываем дверь ну вот здесь уже знаете как то вот немного посимпатичнее сделано потому что ну сколько здесь наверное там 85 процентов это идет пластик и остаток это идет у нас тканевая небольшая тканевая вставка Подверную карту вмонтирована колонка ну все те же все то же самое идет электрическое стеклоподъемники кстати такие автомобили такие автомобили они тоже есть на крутилочках сиденье у нас идет, знаете, вот ремонтин вот это если честно я даже не знаю что это такое какая-то ткань такая она прорезиненная но ну вот, непонятная посадка в автомобиль тоже есть очень удобная ручка ну, и вот здесь как бы две ступеньки да вот идет порог вторая ступень ну, на порог мы естественно наступать не будем видимо кто-то на него наступает либо трется потому что он немного немного стерлся в автомобиль спел практически, сел практически я с первого раза ну и также начинаем с центральной части спидометр 180 механическая стрелка что машину заведем бензобак у нас идет электронный и друзья пробег на автомобиле тоже 143 тысячи то есть скорее всего он здесь а, не скрученный а, руль обычный пластиковый сказал ручка сказал солнцезащитные козырьки ну примерно такого же плана как и как и в бонге вот ну и спереди у нас идет подсветка подсветка идет для пассажиров автомобиль заводится у нас с ключа которые э, без ключевой доступ таких таких автомобилей таких комплектаций здесь нету, а значит с правой стороны у нас идет вот такого плана выдвижной подстаканник идет э, регулировка зеркал лево право туманки корректор фар ну и снизу у нас идет снизу идет открывание открывание капота Здесь у нас, кстати, я не сказал вам про спинки, да, с другого ракурса. Спинка у нас тоже регулируется по наклону, но опять же здесь установлен поручень и назад она не откинется, вперед откинется. Один такой небольшой нюанс, то есть когда я давай искать ручку, да, с правой стороны, как это обычно во всех автомобилях, чтобы спинку откинуть. С правой стороны я ее не нашел, она у нас расположена с левой стороны. Здесь из удобств для водителя, для пассажира у нас идет один подстаканник, ну это, наверное, по большей части он будет идти, наверное, для пассажира, потому что для водителя у нас есть вот с этой стороны ручник на том месте, где положено, ну, вот небольшие вот такие вот два бардачка, раз бардачок, два бардачок. А кнопка включения 4 воды то есть автомобиль у нас приводный, кнопочку мы нажали передние колеса у нас подключились мы поехали автомат печка на включалках вот что здесь обогрев заднего стекла кондиционер все есть а снизу и в этом автомобиле у нас есть пепельница то есть ну видите, в грузовых в грузовых автомобилях они все-таки это оставили на торпеде никаких выемок никаких там не знаю бардачков нету со стороны пассажира бардачок кстати вот лежит аукционный лист 142 тысячи пробег кузов в принципе автомобиля кузов в принципе у него идет целый ну и соответственно сидушка пассажира она у нас ездит вперед назад также регулируется спинка если взять допустим Бонго Ванеты да ой не бонга Ванеты а Nissan NV200 там сидушка у нас она не регулируется то есть вперед назад она не ездит давайте посмотрим второй ряд сидений итак ребята второй ряд сидений вот этот поручень мне он тоже как-то не знаю не нравится посадка в принципе удобная удобная но место мне кажется здесь маловато идет если сравнивать с Бонго с Ванетом там место намного больше то есть у тебя от коленок до переднего сиденья не знаю там расстояние еще идет полметра но допустим сейчас я сравню вот этот Таунайс и НВ200 НВ200 я садился передо мной был вот этот подголовник здесь удобно то есть второй ряд сидений да он расположен как бы немного повыше расположен немного повыше чем первый ряд сидений поэтому ну, как-то вот просматривается все все намного лучше. Три ряда сидений и этот э, автомобиль у нас уже идет с ремнями безопасности. Вот что еще? Ну удобств, удобств здесь никаких принципе нету. Стекла здесь у нас не открывается Здесь даже нет ручек, чтобы можно было ехать держаться, потому что автомобиль гоночный едет он быстро. Вот будем держаться за этот поручень. Вот э, сейчас разложим с вами второй ряд сидений. Камеру выключаем. Вот, ребят, камеру выключили целенаправленно, потому что а, одному человеку разложить сиденье проблематично. То есть спинка-то она поднимается легко, опускается, да, но вот именно нижняя часть автомобиля, здесь идет по два фиксатора, раз фиксатор, два фиксатор два рычага, и нам нужно их отжимать одновременно, да, чтобы... Поднять ее ну и соответственно лапка у нас прячется прячется вниз давайте оценим багажное отделение именно с этого ракурса довольно таки оно объемное. и пойдем с вами посмотрим со стороны багажника а, значит багажное отделение дверка у нас кстати тоже открывается на 90 градусов не знаю там многие просили мерить проему не проему ну с рулеткой не знаю мы наверное не будем ходить мерить то есть вот оно не знаю можете оценить по высоте кстати кстати тоже он знаете вот получается прям как квадратом он получается именно в багажное отделение и так здесь у нас тоже постелен дермантин где-то мы встречали где идет ковровое покрытие но это очень редко и возможно это уже это уже стелили здесь никакой шумоизоляции здесь тоже нет вот какие-то вот маленькие идут вставочки и обратили да внимание то есть все такие автомобили они приходят именно вот они рабочие поэтому они приходят немного покосанные багажное отделение когда вы видите целый автомобиль скорее всего внутрь у него идет крашены хотя в принципе в этом страшного тоже ничего нету, потому что, ну, не знаю, продавцы делают бонус, готовят автомобили для вас, потому что все равно намного приятнее будет ездить, когда автомобиль у вас внутренняя часть автомобиля, она у вас а, в порядке. Собственно, вот само багажное отделение, не знаю, сюда можно два холодильника, за три телевизора, короче, пол квартиры сюда можно загрузить. Ладно, закрываем. Итак, друзья, поснимали немного с другого ракурса, да, у нас а, как-то не знаю, не принято так видео снимать. Давайте сейчас все как обычно, все привычно. Немного расскажу. Итак, Бонга, кстати, извиняюсь. В начале видео я вам сказал, да, то что здесь открывается капот. Туда заливается мающая жидкость. Друзья, я перепутал. Извиняюсь, не надо писать в комментариях там плохие слова. Итак, значит, ну, в принципе, что и так. То есть здесь все вам показали, все ясно, удобно, доступно, да. Двигатель находится у нас под сиденьем. Давайте посмотрим со стороны двигателя. Ну и, наверное, заведем его. Раз, завели. То есть а, здесь два фиксатора, раз фиксатор, два фиксатора и вот здесь фиксатор мы двигатель цепляем. Радиатор, двигатель 1.8. Напоминаю, ну двигатели они реально стоят плевые, хорошие, неубиваемые. У них есть а, небольшая болячка, да, они там поджирают, поджирают немного масса, но это это нормальная скажем так тема да для этого автомобиля кстати вот эти все автомобили по моему я вам об этом еще не говорил они на юрлице то что на юрлице привозится говорил на всех автомобилях должна стоять кнопка глонасс посмотрим что у нас по низу происходит с автомобилем о видите, вот вот прям камеру блин вот сюда поставил да вот видите рыжики мелкие ой некоторые там увидят говорят ой машина ржава ой там коррозия пошла да где же вы это где же вы видите я не знаю в этом коррозии это не коррозия это это все потряса блин тряпочкой обычной вот а, ну в принципе что с бонга наверное будем заканчивать да? про форточки говорил кстати вот здесь идет крепление для багажника В принципе все такое все основное вам сказали да кстати ребята что касается рыжиков рыжиков да кто там приехал вес а, не помню когда проверяли ds проверяли ds там а, блог, короче говоря выложили видео да то что якобы там автоподбор 25 подобрал там ржаевый автомобиль и так далее ребят вот сколько прошло уже наверное, полгода а где-то получается вчера вчера да наверное вчера или позавчера мы сейчас работаем с человеком подбираем ему машину а, даже не подбираем да просто мы смотрим смотрим машинки а, нет вру ребят вру мы ему подобрали машину а, honda shuttle он ее уже получил да что то у меня с памятью а, и он оказывается списался с этим человеком списался с этим человеком и тот ему рассказал всю правду оказывается ребят это была не ржавчина он взял и протер это тряпку осталось ни одного рыжика поэтому прежде чем что-то вот говорить в нашу сторону ну нужно разобраться это так просто накипело, накипела немного Высказали. ладно а тему немного отклонились да? возвращаемся к нашему замечательному автомобилю и так это 16 мотор ясно удобно доступно все понятно кстати мотор работает часики давайте еще захватим ну, немного сюда заглянем что я что я тут еще мог вам а, не сказать не знаю в принципе наверное наверное все сказал да о чем могли забыть ни о чем мы не забыли пробег 149 тысяч все у нас совпадает ну и третий наш работяга капота ой капота двигателя у него здесь нету как видите здесь у нас просто радиатор тормозная жидкость это у нас расширительный расширительный бачок сам двигатель у нас находится тоже под сиденьем как раз открыли ну двигатель конечно он поменьше работает как часики аккумулятор вот в этом месте ржавчины коррозии не наблюдается ребят на автомобиле кстати, зимняя резина стоит. Самое главное, наверное, всех интересует цена, да? Цена. Сзади у нас мост, ржавчины нету, запаска у нас есть. Сейчас посмотрим ценник. Джилл комплектация – это хорошая комплектация. В других автомобилях такого плана сидушек там нет, там идет, идут сиденья попроще. Итак, значит, цена на автомобиль, цена на автомобиль. Сейчас будем узнавать у продавцов написано не написано нигде на н.в. тоже не написано ладно сейчас узнаем и так а то у нас год 4 балла 4 воды стоит 660 тысяч рублей н.в. 200 аукцион номер лота число uss осака оценка 4 в авто роста можно на юрлицо глонасс есть коррект, короче говоря есть все 4 балла 640 тысяч рублей mazda Bongo, но это хорошая комплектация стоит mazda Бонго 750 тысяч рублей 2013 год бензин 4 ВД, аукционная оценка 4 балла а, ребят, ну вот сейчас автомобили будем разгонять по местам, да, начнем мы с бонги и хотим немного продемонстрировать, как работает на автомобиле 4 в.д. То есть постоянно, да, постоянно он идет, задний привод. Сейчас мы Сергея попросим, сейчас что у нас, задний? задний? Задний привод. Давай, поехали. У нас левое, да, колесо буксует? Поехали, поехали. То есть вот у нас там никакого LCD-моста нету, поехали. Оно у нас просто тупо буксует. Автомобиль никуда не едет включаем 4 воды включили 4 воды подключается у нас передок все автомобиль у нас выехал без проблем друзья ну сегодняшнее видео наверное будем заканчивать надеемся вам это понравилось да вот такого плана когда мы видео снимаем на сегодня все всем пока Всем пока и подписывайтесь на наш канал Автоподбор25.